Мне хочется замедлить шаг Услышать тишину и мысли все собрать Бывало сотни раз, что капли с неба это знак Немного подожду, ждем самого начала себе тучи разгоню, пусть труд мне, и надежду сохраню оно во мне. Уберезди, все смоет в небо дожди. Нам солнце дарит свет, Чтоб было на душе светло. Но дождь и вода, Как время утечет. Из тысячи планет Мы нашли одну, Что дарит нам тепло. Я, что все про зашло, Небеса голубые, Снова моя прощается на ниточке судьбы. На ниточке судьбы светить Не нам, по минутам и часам все растает по местам, где тогда высший звезд не забитый сняз, И если трудно нам уже красу переждет. На душе красу, бери, жди. Все с мою не подожди.